Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать, с вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловой Партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика и вопрос следующий. Наш подписчик приобретал имущество на торгах по банкротству, вот это недвижимость, сейчас они сдают ее в аренду. Супруга давала согласие на покупку данного объекта, это обязательный документ, если вы состоите в браке. На данный момент семейная пара на стадии развода, и наш подписчик спрашивает, необходимо ли данное имущество делить как совместно нажитое. Смотрите, на самом деле процесс покупки на торгах – это просто дополнительный способ приобретения какого-либо имущества дешевле рынка. После того, когда вы стали собственником этого имущества, все происходит как в обычной жизни. Вы как обычно платите налоги, вы как обычно в жизни используете это имущество, да? вот, например, в аренду сдаете. И при разводе все происходит как в обычной жизни. По вот, данному вопросу вам, конечно, лучше обратиться, наверное, к какому-то семейному юристу, кто занимается бракоразводными вещами. Но скорее всего, да, если по обычным правилам, то все наше имущество делится пополам, если вы действительно состояли в браке. Если вы состоите в гражданском браке, то данный пункт уже к этому не относится, потому что у нас официально считается только официальный брак. Да? То есть если вы не женаты фактически документально, значит брака нет. Вот. Поэтому я желаю вам решить все вопросы с вашей супругой, при необходимости обратиться к юристу. Надеюсь, что у вас все будет хорошо и у вас все быстро и легко решится. Если у вас есть какие-то еще вопросы, вы можете написать их прямо под этим видео, я с удовольствием на них отвечу. Если вам понравилось это видео, если оно было для вас немного полезным, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего настроения и всем пока!